Так, сейчас мы пойдем к дворцу спорта, это вот ледовый дворец Витебска, про который рассказывают страшные байки, о том, что там собираются складировать трупы, то, что там людей с коронавирусом собираются пачками просто складывать. Пойдем посмотрим, что здесь. А, погодка, конечно, не айс, дожди нальет, но мы пойдем посмотрим. Говорят, что дворец закрыт, и туда никого не пускают. Ну, тут есть какое-то кафе айс. Там стоит много машин припарковано, лимузины всякие. Тут вон кассовый зал. Походу, что что-то все-таки работает. Может даже дворец и открыт. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот блин, дождь льет. Ужасающий. Жесточайший. Ага, там вон какие-то люди. Сидит кто-то. Работает может или что там охранник. Ну, тут затененные стекла. Ничего не видно, ну-ка, не, не работают. Сейчас подойдем, спросим там, где кассовый зал, что там ответит, работает ли Ледовый дворец или нет. Двери, тут все затемненные стекла, плохо видно. Здравствуйте. Хотел спросить, просто ледовый дворец, он работает вообще или нет? То просто говорят, ходят слухи, что он закрыт, там никого не пускают. Ну, вы видите, я же на а, понятно. То есть это касса, для, это касса для того, чтобы можно было купить билеты там покататься на, на льду. То есть все, он работает, дворец. Нет. Хорошо, спасибо. Ну вот, видите, еще один слух о том, что дворец закрыт, что тут что-то складируют. Это неправда. Все работает, вот средства есть для дезинфекции рук. Ну надо, ну, да. ну, то есть ну, обычные минимальные. Да, Обрабатывают все. Немножко. Ну, ну а так вот, Как ну, везде. Ну, Хорошо, понял. Спасибо. Смотрите, вот мы сейчас на территории БСМП больницы. Э, Витебские больницы скорой помощи. Тут вот травма пункт, приемное отделение, как бы все, да. Вот сам въезд, там стоит охрана, но тут пропускают. Говорят, что охранники карантина нет. Приемный покой акушерского корпуса, там вот терапевтический корпус. Где инфекционный корпус, мы сейчас тоже поедем туда, посмотрим. Здравствуйте, а это инфекционная больница, да? Нет. вы охраняете этот карантин, да, или как? Просто открываем двери машины. А, то есть просто здесь машины сюда въезжают, да, или люди заходят? А не, можете... не можете комментариев никаких дать? я блогер. Не можете дать никаких нет, комментариев Вам, да. да. пробегает, 45, Ну конечно, сейчас же ситуация, знаете, Просто... какая в стране. Люди хотят знать правду, приходит много мифов. Вот сейчас я был возле э, Ледового дворца, все нормально, открыто работает, касса, а ходят слухи, что там чуть ли не трупы складируют. Надо ну, же это, вы, с этим бороться как-то, развеивать нет. эти мифы. Иначе люди начинают придумывать всякую фигню. Вот от вас, кстати, люди придумывают. Нет, мы как раз ходим и показываем правду, что есть. А из-за того, что я правду не рассказывают, люди начинают додумывать сами. Вот Тут там стоят, значит, надо там, есть, там, в администрации как раз таки врут, там ничего не говорят. Говорят, вообще коронавируса нет в стране. Нет. Надо, надо водкой и трактором лечиться, говорят. Все а, у вас стране, все стране, хорошо. Да, мы... Ну, понятно, спасибо. Пусто все. А он проход пешком можно зайти спокойно, и ни охраны никакой нет. нет. Конечно, все пусто. Карантин же, блин. Так а, а почему охраны нет? Я не знаю, умерли все уже, наверное чума холера не прикольно обычно тут это да всегда а он закрыт наверное, смотри там какие-то надписи не, висят сейчас по закрыт, но охрана... я Другие понимаю сейчас надписи. подойду почитаю что там написано на самом центре там какие-то надписи секундочку они отсюда наверное, просто вход поэтому охраны система ну, вот да слепый. ну Ну-ка подойдем посмотрим что там написано какая-то вот надпись висит посмотреть плановую платную медицинскую помощь не оказываем выдача выдача препаратов биопсийного материала так лекарственное средства центрального закупа граждане прибывшие из стран негополучных по коронавирусу находятся в контакте ага, короче да какие-то рекламы объявления по вопросам выдачи то-то и то-то надо спросить, работает ли диагностический центр. Тут закрыто. Тут дверь тоже закрыта. Не работает. А вход там написано что-то со двора или что-то там? Какая-то бумажка висит. Посмотрим, что там говорят. <как> вход со двора. На постоянную работу вход в здание стационара, строго в бахилл их обуви. Посещение 11. Центральный вход закрыт с 8 до 11, с 13 до 17. Ну-ка. Да. О, открыто. Она работает? -то? Не на карантине? Сказали, сейчас придут а я просто хотел спросить как у это... тут все закрыто все карантин на <звы> разные мифы ходят что тут чуть ли не уже совсем тут завалы это <звы> железнодорожное а здесь <звы> нормально все <да>? вход <звы> рядом справочное бюро а вы как сотрудник или вы пациент В нет только это а, а, если ну, если передать, а тут капельку поставить на ага. вот. там бумажка лежит. Двойная что, фамилия? Алло, да-да-да. Алло, как-то решили. Различница вот эта. Все, да? Да. Минуточку. Сейчас подключу, чекунду. У нас только есть Бугаев, мужчина. А, а 215, да. А Афонин. Так, я забыл. Все, да? да. все, спасибо. Кстати, а не хотите несколько комментариев дать вообще по ситуации? Я смотрю, у вас открыто здесь, говорят, что тут все завалено, чуть не счету, там. Не даю. А, не даете комментарии? Хорошо то просто смотрю у вас тут открыто все нормально как не завалено ну, за вы у нас не Нет, просто в некоторых местах там закрыто вообще охрана охрана не пускает вообще никого на территорию А тут.. Все вопросы к администрации. следующий наш объект это гостиница Двина говорят что она закрыта там на карантин что туда будут больных ложить мы сейчас пройдем посмотрим что тут вообще происходит а вход в нее интересно это где там там наверное ресторан Двина а гостиница здесь наверное вход ну ка Закрыто. Здравствуйте. А открыта гостиница, да? Хотелось бы спросить просто. Хотелось бы узнать, а гостиница, она вообще открыта для людей, для заселения, например, что? У нас гостиницы нет. Вот. Что? У нас гостиницы нет. Да. А, гостиницы нет, это просто помещение здесь, да? Общежитие. Общежитие? Угу. Так, вот это железнодорожная больница. Сейчас мы подойдем, узнаем что-нибудь. Витебский областной специализированный центр, вот, Корпус-1. Человек какой-то был, ушел сейчас. Справочное бюро. В прошлый раз здесь были прошлый раз тут были открывают сейчас скорая помощь а что-то см смотрим уже здесь вы прошлый раз несколько дней назад тут стояли люди какие-то в штатском сейчас уже нету вот везут что-то на скорую помощь но ну, дня два назад были тут какие-то люди в штатском стояли такие, но вопросы не отвечают, видно по виду ментовские. Нету тут. тут, не Нет, тут... Здравствуйте, а не могли бы а, ответить на несколько вопросов? Больница закрыта на карантин, да? Туда нельзя проходить, только передач? Не могу ответить. А, ну как, как бы аудио просто не можете ответить. А вы охранник больницы, да? Или вы сотрудник правоохранительных органов? Не можете ответить на этот вопрос. Электр не, я говорю сейчас понятно, а вот пару дней назад что, не знаете я об этом? В воскресенье. воскресенье? Да. Никого тут нет. Я И говорю, что нет. дня два назад.